Интерференцию света можно наблюдать в тонком слое бензина на поверхности лужи. Интерференцию света можно наблюдать также в мыльных пленках. На мыльную пленку падает свет в точке А. Часть светового пучка отражается от внешней поверхности, а часть проходит внутрь пленки.